Друзья, давайте я вам сейчас расскажу про надежность в понимании, в понимании финансистов, да, то есть что что я для себя считаю надежным, хотя в большинстве своем люди считают это рисковым. Сохранение средств от инфляции. Инструменты, которые позволяют обеспечить сохранность средств от инфляции, я считаю надежными. А прирост капитала в долгосрочном периоде. Что это значит? Это значит, что вне зависимости от того, что происходит в стране, какие действия осуществляет Центробанк, потому что если в облигации у нас тело, инвестиционное тело будет прирастать только в случае снижения ставки ЦБ, а ставка ЦБ будет снижаться в случае снижения инфляции, и соответственно наоборот будет повышаться, если инфляция разгоняется то получается, что у нас прибавочная стоимость зависит фактически от инфляции, от роста или отсутствия экономики. А для меня, как для финансиста, очень важно создавать прибавочную стоимость всегда, и поэтому для ключевым является прирост капитала в долгосрочном периоде наряду с инфляционной составляющей. Высокая ликвидность тоже является немаловажной, потому что, ну, то есть возможность в любой момент реализовать. Уйти от риска или наоборот, переложиться куда-то, увидев уникальную возможность. То есть, высокая ликвидность очень важна, и вот если говорить про меня, как про финансиста, и то, что я хочу вложить вам в голову, что надежность де-факто, о которой мы говорим, рассматривая депозиты или облигации, она таковой не является, потому что инструменты с фиксированным доходом в долгосрочном периоде всегда имеют отрицательную доходность. Поэтому всегда инструменты с фиксированным купоном, надежные, которые мы считаем, они по факту таковыми не являются. То есть происходит некая подмена понятий. Люди считают акциями рискованными и ненадежными, а облигации или депозиты считают надежными. Но у них доходность всегда ниже инфляции. Всегда. То есть, ну, приведите пример, когда доходность, допустим, в Сбербанке, эффективная доходность была выше инфляции, которая который мы имеем. Никогда такого, к сожалению, не было. А помимо всего прочего, опять-таки, нужно обеспечивать с высокой ликвидностью, потому что многие рассматривают собственный бизнес, как, как таким вот критерием надежности, но в этом случае собственный бизнес, как правило, не дает ликвидности. Вы не можете по щелчку пальца взять, продать Весь свой бизнес для того, чтобы купить какой-либо другой более интересный бизнес. То есть вам все равно нужно брать кредит. То есть, вот важно, чтобы инструментарий еще обеспечивали э, ликвидность. И самое главное, в надежном инструменте, в моем понимании, в понимании финансиста никаких гарантий нет, Потому что как только прозвучало слово «гарантии», доходность сразу же снизилась ниже инфляции. Поэтому вот. Принимаем это, да, принимаем, что вот примите для себя, что фактически надежность заключается вот в этом. Сохранение от инфляции, прирост капитала вне зависимости от действий ЦБ и инфляции, высокая ликвидность, возможность в любой момент забрать свои денежные средства и направить по своему усмотрению, ну и никаких гарантий, только участие в прибыли непосредственно. Я, знаете, часто привожу такой пример, ну, по-моему, я даже его уже приводил что вот Если бы советская промышленность пищевая в 1800, 1985 году взяла и изобрела колбасу, которая имеет неограниченный срок хранения, и вы просто эту колбасу там, купили по 320, а сегодня продали бы ее там, по 640, то кто-то бы заработал. Опять-таки колбаса не создает прибавочной стоимости, то есть колбаса являлась инструментом сохранения средств от инфляции. Возвращаемся к восьмому чудосветной света капитализации. Если вспомнить да, про восьмое чудо света капитализацию, можно говорить о том, что здесь являются две составляющие очень важным. Естественно, самая важная составляющая не столько процент, сколько n, количество лет, которое работает актив. Естественно, от процента мы никуда не денемся процента прироста капитала. И здесь, чтобы для вас это было определяющим и ключевым, сложный процент почувствовать на промежутке десятилетним очень тяжело и сложно. Он практически не чувствуется, вы как бы вкладываете, вкладываете, вкладываете собственные деньги и прирост процента, но ну, он не такой существенный, как на 20 или 30 летнем промежутке времени. В этом случае особенно важным становится покупка активов и надежным активом становится тот, который сохраняет денежные средства от инфляции и который создает прибавочную стоимость вне зависимости от того, растем мы или падаем. Поэтому здесь важным становится вопрос цена, которую мы платим за актив, и ценность, которую этот актив несет. В этом случае для себя лично я считаю, что в критериями, которые удовлетворяют, инструменты, которые удовлетворяют данным критериям надежности, в какой-то степени в России можно отнести две вещи. Во-первых, это фондовый рынок акций, второе – это инвестирование в валюту. Если посмотреть на данный график, то можно увидеть, что синий, ну, то есть голубого цвета получается, это индекс потребительских цен, который там с, за 20-летний промежуток времени вырос там, на 200% накопительным итогом. Можно видеть, что вот красным обозначена доходность, ну, то есть индексом МВБ, как рос российский рынок на этом промежутке времени. То есть, в любом случае он переигрывает инфляцию. Помимо всего прочего, в индексе ММВБ включены большинство российских акций, ликвидных акций, но не включена дивидендная доходность. То есть, эти акции они платят еще и дивиденды. То есть, как раз то, что важным является и надежным для финансиста, во-первых, защититься от инфляции, второе, соответственно, получать прибавочную стоимость в форме дивидендов. В текущий момент средняя дивидендная доходность российского рынка составляет там от 4 до 6%. А дивидендная доходность российского рынка ценных бумаг в настоящее время сравнилась с доходностью банковского депозита. При этом он еще обеспечивает защиту денежных средств от инфляции, переигрывая ее минимум в два раза. А при этом, если взять и наложить, наложить на индекс МВБ инфляцию потребительскую, можно увидеть, что в принципе в таком ключе наиболее доходным было вложение в валюту. Другой вопрос, что валюта не создает прибавочной стоимости. Поэтому инструменты, которые обеспечивают нам доходность 20%. Эффективная доходность с поправкой на индекс потребительских цен на инфляцию за, с 1998 -го года составила индексом МВБ акций 28,3%. Еще раз, друзья, это чистая доходность, очищенная от инфляции. Это значит, что если мы все-таки за базис, за основу, Берем формулу сложного процента. Мы должны понимать, что каждый раз, покупая индекс или покупая акции российские, составляющие индекс МВБ, на промежутке в 20 лет мы размещаем с доходностью 28,3% очищенной от инфляции. Доллар за тот же промежуток времени показал доходность 50%, но у доллара своя специфика. Поэтому я и говорю, что если у нас встает, возникает вопрос, что нам может дать доходность 20% плюс? Облигации такой доходности могут дать исключительно в рамках использования налоговой стратегии, используя индивидуальный инвестиционный счет. Помимо всего прочего, в долгосрочном периоде вкладывать все деньги в облигации экономически нецелесообразно, потому что они де-факто не являются надежными. Потому что эффективная доходность будет не более 13%, но номинальная действительно будет в районе 20%. Акции дают доходность около 30%, при этом опять-таки почему около 30%? Потому что у нас средняя доходность 28% плюс дивидендная доходность в районе 6%. Можно говорить о том, что с российского рынка акций можно получать чистую эффективную доходность там, с уплатой НДФЛ в районе 30%. Это реально. И третий, третий инструмент это валюта. Другой вопрос: что валюты должно не быть 100%. Почему, друзья, нестабильно риск дефолта? Самое главное, чем валюта не является надежной, она не создает прибавочной стоимости, она не дает никаких дивидендов. Она может только расти в свете обесценивания рубля. А для долгосрочного инвестора важно иметь активы, которые вырастут как минимум на уровень инфляции и создадут сверху еще какую-то маржу, создадут ценности для людей, которые они продадут и которые вы как акционер получите непосредственно себе в карман. Поэтому, э, это первый момент, ну и четвертым инструментом мы добавляем золото, да? почему мы добавляем золото, потому что действительно существует валютный риск дефолта, валютных войн, э, там, я не знаю, повышение процентных ставок или наоборот снижение процентных ставок в Америке и поэтому, чтобы уравновесить свою позицию в валюте. Мы покупаем непосредственно золото.